Эй, любители психологии, были ли вы когда-нибудь на первом свидании, когда у вас заканчивались темы для обсуждения, и это делало оставшуюся часть свидания неловкой, и вы замечали, что ваше свидание было отдаленным? Или, может быть, у вас был неловкий, беспокойный разговор со своей пассией? Если да, то вы, вероятно, задаетесь вопросом, как превратить эту неловкую ситуацию в привлекательность. Вот пять способов. Номер один, Повторяющие их действия. Замечали ли вы когда-нибудь, что вы или другие подражаете действиям их компании? Это может быть признаком того, что имитатор проявляет к ним симпатию. Исследования показали, что тонкое подражание действиям и поведению другого человека помогает создавать социальные связи и, возможно, даже романтические. Люди склонны находить своих партнеров более привлекательными, если другой имитирует их собственное вербальное или невербальное поведение. Например, подтягивая стакан воды или прислоняясь к стене, когда это делает ваш партнер. Так что в следующий раз, когда вы застрянете в неловком разговоре, тонкое отражение действий вашего партнера может помочь снять напряжение и заставить вас чувствовать себя более комфортно друг с другом. Номер два. Установите зрительный контакт. В романтических фильмах пары обычно изображаются смотрящими друг другу в глаза. Это ничем не отличается от реальной жизни. Известно, что случайный зрительный контакт между двумя людьми сближает людей. Поэтому, когда вы чувствуете, что разговор ни к чему не ведет, время от времени смотрите в глаза своему партнеру, чтобы показать ему, что вы заинтересованы и внимательны. Кто знает, может быть, это станет началом длительных романтических отношений. Номер три. Используйте открытый язык тела. Часто язык тела может многое рассказать о человеке и повлиять на то, как другой человек ведет себя в вашей компании. Замкнутый язык тела, например, скрещивание рук на груди, может создать ощущение, что вы мысленно замкнуты, что делает разговор трудным и неловким. Это может навести вашего партнера на мысль, что вы им не интересуетесь. Держите живот, туловище или грудь открытыми. Это примеры открытого языка тела, который может повысить вашу привлекательность, поскольку он демонстрирует доступность и уверенность, тем самым делая окружающих более комфортными и доверительными. Номер 4. Смейся над ситуацией. Вы когда-нибудь делали неловкий комментарий, который делал атмосферу тяжелой или некомфортной? Если это так, шутка и смех над замечанием могут помочь изменить ситуацию, потому что юмор – это высоко ценимое качество в других. На самом деле, такой юмор можно считать мощным инструментом для преодоления различий и отношений между двумя людьми. Юмор помогает поддерживать отношения, несмотря на различия во мнениях, которые могут сделать ситуацию напряженной. Это также создает любовную связь между обоими людьми и усиливает влечение друг к другу. Помните, что использование шуток – это не повод для смеха. Номер пять. При необходимости извиняйтесь и исправляйте ситуацию. Вы когда-нибудь совершали ошибку в отношениях со своим партнером или терпели крах? Может быть, вы опоздали навстречу или совершили какую-то другую маленькую ошибку. Это может сделать ситуацию неловкой, поскольку такое поведение может быть воспринято негативно. Но извинение, когда это необходимо, демонстрирует подотчетность и ответственность, которые являются важными чертами, когда дело доходит до романтических отношений. Это дает вашему партнеру чувство доверия и уверенности, делая вас более привлекательными в процессе. Итак, помогли ли вам эти пять методов? Помните, что неловкость неизбежно будет возникать на протяжении всей вашей жизни. В конце концов, мы все люди, и мы не идеальны.